Для тех, кто не был на семинаре у Александра Сонарова «Позвоночник – Струна Жизни» это будет очень важно. Это вопрос, который задают почти все люди, которые попадают к нему на правку. Так что смотрите, пожалуйста, внимательно. Вопрос вот какой. Как действует восстановительная программа позвоночника? Как она действует? Пошагово. Да, вопрос правильный. То есть, когда люди надеются на то, что вот прямо сейчас им станет легко, хорошо, и это будет навсегда. Это немножко не так. Почему? Потому что, во-первых, то, что мы разблокируем мышцы, мы исправляем, так скажем, и корректируем диафрагмально-фасциальные, так скажем, дисфункции. То есть, ну, организм заставляем работать в том режиме, в котором он должен работать. Но представьте себе, то есть, вот в межпозвоночном диске вот такой вот шарик, ядрышко. Вот два Позвонка, между ними вот это шарик он начинает подсыхать за счет отсутствия влаги он сжимается и уплощается то есть вот этими краями он давит на окружающие ткани то есть а они очень нервированы то есть там нервные корешочки проходят то есть собственно это является причиной боли то есть на ткань надавили боль пошла а, то есть мы Делаем разрыв, так скажем, вот этих вот мышечных спазмов. Спазм удаляется, позвоночник опять вот в таком положении. Но, смотрите, ядро как было сухое, так оно и остается сухое. То есть, всегда людям объясняем, смотрите, если вы сейчас, прямо сейчас начнете пить ту воду, которая по составу похожа на межпозвоночную жидкость, на тканевую жидкость, а это особенная вода, то есть, такой водой являлась родниковая вода. И, мало того, ткани, ткани, мембраны должны быть проницаемы. То есть вот такая вода в горячем виде, мелкими глоточками, через кишечник, который идет, она очень быстро приходит в межклеточное пространство именно позвоночных дисков. Ядро начинает впитывать воду, и оно увеличивается в объеме. То есть иногда даже мы до начала, так скажем, работы, сеанса, просим человека выпить мелкими глоточками стакан или два прям почти горячей воды. Тогда ткани работают совершенно в другом режиме. И когда мы позвонки освобождаем от спазма, ядрышко начинает наполняться. Это прям, знаете, видно к концу, так скажем, работы, когда человек становится эластичным. Он встает и говорит, что у него просто вот легкость в теле, свобода и так далее. Еще раз повторюсь, что это, так скажем, ну, я вот, у меня такая ассоциация, знаете, есть дверь с доводчиком. Вот я прихожу, открываю эту дверь, но доводчик начинает работать в обратную сторону и дверь потихонечку захлопывается. И мы человеку говорим, смотри, ты сейчас вот раз мой шаг сделать, пять шагов выход из этой тюрьмы болезни. Вот она медленно захлопывается, а человек сидит здесь в своей тюрьме и говорит, ну мне некогда но ну, я не могу пить воду я пять шагов говорю смотрите поить и кормить защищать двигаться это те пять шагов которые вас выведут из, из тюрьмы болезни Выключить. Можно повторить 5 шагов, что... смотрите пять шагов поить вот я уже показывал поить это 80 процентов нашего здоровья мы на 80 процентов состоим из воды очищать организм, потому что меж тканевая жидкость заполнена токсинами потому что если человек сходил в туалет не смел, еще сходил в туалет, пришли гости, тоже сходили на унитаз и не смыли. Ну, то есть представьте, сколько у вас будет там всего, и это будет не совсем хорошо пахнуть. Правда? Вот. Теперь э, вот у человека такая ситуация, мышца сработала, соседняя мышца сработала, а воды нет, вывести нечем. То есть детоксикации вот ежеминутно, ежесекундно не произошло. И человек в такой надежде, что ну и вот, у меня сейчас будет какой-то э, другой результат я же предупреждаю не будет другого результата поэтому если вы не начали пользоваться рекомендации которые вам дают то особого результата не ждите вот. то есть поить очищать это первые вот два шага они соединены вместе вот так вот то есть это программа э, такой ежедневной детоксикации э, первый период длится где-то месяц чтобы ткани научить самоочищению а вот потом подсоединяется питание, питание межклеточное, питание чтобы регенерационное, чтобы хрящи, мышцы, связки регенерировали. Организм нужно защищать, это вот он в этом же этапе, то есть антиоксидантная защита, поэтому в программу детоксикации мы обязательно рекомендуем что-то из антиоксидантов. Будет ли это на основе там я, ягод облепихи, будет ли это свекла, будет ли это лопух. Будет ли это чистый продукт, антиоксидант, самый мощный редокс? Э, ну, это уже на выбор человека и вот в дальнейшей ситуации. То есть, смотрите, поедете, очищать, кормить, защищать и двигаться. Почему еще мы проводим семинары по струна жизни? Друзья мои, без движения очень трудно потом э, самостоятельно ну, что-то предпринять для себя. Но вот я уехал, то есть моих рук здесь не оставил. А человек, как на костыли, надеется, что я приду, опять его поправлю. Для этого именно мы оставляем те знания, которые помогают человеку самостоятельно приводить себя в порядок. То есть мы показываем упражнения, которые повторяют то, что я делаю с человеком на столе. То есть самостоятельно вполне можно поддержать свой позвоночник в рабочем состоянии. Но это, опять же, еще раз повторюсь, поить, очищать кормить, защищать и двигаться одновременно постоянно до конца жизни. То есть будете делать, будет у вас здоровье. Не будете делать, будете ждать меня, когда я еще раз смогу к вам приехать. Так что выбор за вами. Как делать, что делать, мы решили провести встречу и показать полностью всю гимнастику и полностью всю методику восстановления позвоночника Александра Сонарова авторскую методику. Где это будет происходить и как, вы получите эти координаты вместе с видео. Берите с собой йога-коврики и добро пожаловать на встречу!